Ребята, всем привет-привет, смотрите, занимаюсь домашними делами и вижу по телевизору вот что, знакомые лица. Ребенок начал говорить, мама, включи мне мультик, я не хочу это смотреть, а я смотрю, наш президент, еще знакомое лицо. В общем, это фильм, помните, сериал был, я его, правда, не смотрела, «Слуга народа». Сейчас идет этот сериал по испанскому телевидению. Сыночка, ну что то губки надул, сейчас я тебе мультик найду, подожди, да я покажу людям. Не знаю, когда они его закупили, этот сериал, или до начала всех этих действий, или сейчас, но, ну, видимо, интересно людям смотреть, наблюдать. Все на испанском, полностью перевод на испанский. Вот так. Хм. Приятно, приятно видеть своих в телевизоре. Интересно, кто из вас смотрел этот сериал, напишите, потому что очень много цитируют его и очень много того, что сейчас происходит, было в нем отснято. Ребята, я знаете, что хотела у вас спросить? Я побывала на пляже, и эти тапочки, к сожалению, постояли на солнце, и они сохлись. Можете себе представить, у меня вообще нога не влазит теперь. Вот здесь настолько жестко очень все, что ну, меня вот сдавливает, и я не могу понять. Просто вроде как один и тот же материал, мои сохлись, а у детей они также стояли на солнце нормально. Что делать? Кто стал, встал, это просто жалко. Я не хочу их выбрасывать, мне не нравятся Может, есть какие-то секреты, как их растянуть Снова готовлю блюдо из моих любимых баклажанчиков Буду импровизировать Все, что есть в холодильнике, нарезала сейчас колечками вот так посолила И поставлю запекать У меня есть помидорки Я думаю, что следующий слой Это будет помидоры Решила не обжаривать Запеченные все-таки лучше, вкуснее и масла не так много уходит на них. Такие красивые вчера помидоры купила на веточке. Знаете, что, на что обратила внимание у нас? На веточке помидоры достаточно дорого стоят. Это как-то как бонус считается. А здесь они на фоне других намного дешевле стоят. У меня есть соус чесночный. И я порезала сыр. Сыр будет сверху. Но я думаю, что вы поняли, что я буду делать. Надеюсь, что готовы. Могут, конечно, и не пропечься, но... Но странная духовка, никак не могу к ней привыкнуть. Ладно, буду доставать. На вид как готовы и по мягкости тоже мягенький Намазываю сверху вот этим чесночным соусом, Она еще чуть-чуть пропитается. Почему странная духовка? Потому что она горячая становится, когда в ней что-то готовится. Невозможно потом открыть, нужно через рукавичку либо через полотенце открывать очень-очень горячий пластик. Такого не должно быть, это неправильно. Так, пропитываю так каждый баклажанчик, каждое колечко соусом. Соус очень вкусный. На каждое колечко сверху помидорчик. Сейчас посолю. Перчу. Нет, не поперчу, у меня перца нет. Сейчас забываю купить перец. Есть орегана. Наверное, ореганы сейчас буду использовать. Хочется сделать как-то повеселее и посочнее. Я решила и еще соусом намазать. Сверху выложила сыр и присыплю орегано. Так, вот как-то так. И поставлю это в духовку выпекать. Мальчики мои не едят баклажаны, не любят. Сережа очень равнодушен к ним, а я как-то просто без них не могу. Вот когда сезон, всегда их покупаю, обожаю. Так, поставим их минут на 15-20. Сыр достаточно быстро плавится, можно, может быть и раньше вытащу. Красотища. Все готово, всем приятного аппетита, кто сейчас кушает Я сейчас покажу, что купила в магазине Купила баночку огурчиков соленых, захотелось Это Вторая попытка купить огурцы Дети у меня любят солененькие огурчики Но, в принципе, эти неплохие По сравнению с предыдущими, которые были как уксус Такое чувство, что просто залили огурцем уксусом. А эти почему-то сладкие. Дети говорят, мама, почему они то кислые, они то такие сладкие? Они такие и не соленые. Наверное, тут много сахара, не знаю. Будем экспериментировать, пробовать других производителей. Но реально сладкие, почему? Либо самой нужно брать и засаливать. Две вот такие чашечки мы взяли. Потому что из тех чашек, которые здесь, они такие маленькие прозрачные, мне не нравятся пить. Они слишком маленькие, я люблю чай побольше. И Сережа любит большие чашки. Поэтому вот взяли нам вот такие вот. Еще купила новую доску себе. Я с собой брала маленькую, но она уже у меня такая страшная. Поэтому потихоньку обзаводимся, но все равно это рано или поздно нужно покупать, чтобы это не все сразу, поэтому мы решили постепенно. Хорошую досточку такую нашла. Кстати, мы нашли магазин метро здесь, он называется Макро, и оказывается он находится совершенно близко возле нас, ну буквально, наверное, минут 8-10 от силы езды отсюда. Хороший магазинчик. На саму продукцию макро цены очень хорошие. Очень хорошие цены на посуду. Очень хорошие цены. Вот мы смотрели. Ну, понятно, что нам это сейчас не нужно. Но там какие-то стулья для сада, стол. Потом всякое там ну, садовые качели, шезлонги. То реально цены очень хорошие. Даже зонтик. Вот мы покупали зонтик для пляжа. Мы вот сравнивали... В китайском магазине и Алькампа. Алькампа вот на 20 евро дороже, чем в китайском магазине. Хотя обычно бывает наоборот. Вот какой-то набор детский для пляжа, для песочка мы Яну купили в Алькампа за 6 евро. И точно такой же набор в китайском магазине стоил 24 евро. А зонтик вот в метра тот, который мы смотрели, который ну, стоит там 200-300 евро То есть 10 за 100 евро, он такой просто гигантский, классный Это зонтик не для пляжа, а просто зонтик для сада Но реально классная вещи, намного дешевле Хочется, конечно, чтобы у тебя было свое гнездышко В лучшем случае, чтобы это был дом, и с Сережей вот, вот как ни крутим, мы не городские люди совершенно, нам все равно хочется вот приезжать в свой частный дом, где поют птички, где много зелени, где ты можешь полить травку, походить босичком, все это, конечно, все это, конечно хочется иметь. У всех, конечно, разные потребности и то, что хотелось бы нам, да, это хотелось бы нам, но так как у нас растут детки, трое деток, мы решили, что пока что на данном этапе лучше будет здесь, а дальше, ну, дальше видно будет. Сейчас в приоритете именно они, поэтому мы отталкиваемся, исходя из того, что в первую очередь необходимо им, вот, и себе уже, ну, уже говорила, что очень хочется там цветочки ковыряться в земле Мне, кстати, Сережа купил Вот, кстати, купила подушку Купили вот такие вот цветочки Это каланхоэ Приятно, очень приятно Хочется, надо покупать Я хочу еще себе герань купить Потому что здесь герань красивая, очень хорошо растет Вот, вот уже у меня каланхоэ есть Купили вот такой увлажнитель воздуха Кстати, здесь воздух ужаснейший Просто ужаснейший Он настолько сухой Я к такому воздуху вообще не привыкла и у меня постоянно садится голос, у нас слезятся глаза. Это вот все из-за сухого воздуха. Но говорят все, кто здесь проживает. И вот эта вот штука, она на весь золото. Ее э, здесь разбирают прямо аж бегом. Мы купили 60 или 70 по-моему евро. Вот. Еще нужен очиститель воздуха. Вот у нас сегодня по идее обещали дождик. Мы этот дождик ждем. Но я знаю точно, что после дождя ну, лучше не станет, потому что какой бы сильный дождь здесь ни шел, вот там неделю назад был ливень, после этого ливня проходит 30 минут, и вообще никаких признаков дождя, поэтому здесь дождь, это так. А вот эта вот штука классная, мы, кстати, ой, нажимала и с ней спится намного лучше. Вот что я вам хотела сказать по поводу сухого воздуха, очень сухой, вот по крайней мере для меня тут воздух, ну и многие, вот кто не привык, жалуются, и вот мама у меня спрашивает, ну что значит сухой воздух, ну вот как это, вот у них 30 градусов жиры, она говорит, ну невыносимо, ужасно, тяжело что-то делать там в саду, у нас каждый день 40 здесь, и вы знаете, в принципе, 40 нормально переносится намного, наверное, легче, чем в 30 градусов, потому что здесь сухой воздух. Вот тот, кто живет возле моря, в той же Испании, они говорят, мы выкручиваем там рубашки, футболки, вода так течет. А здесь ты выходишь, что даже подмышки не потеют, потому что сухой воздух. Но единственное, что вот что я на себе ощутила, вот сложно слизистым там, глазам, носу, все это пересыхает настолько, что. Ну, хочется, хочется влаги, честно говоря. Вот это вот непривычно. Меня, кстати, в комментариях одно время спрашивали, почему мы к морю не поехали, и вообще планируем ли мы ехать к морю. Нет, ребята, мы к морю не собираемся ехать, потому что, ну, что, что море? Во-первых, я не фанат моря, да, я люблю поплескаться, но у меня нету там какой-то супер-пупер потребности. Это первое. Второе, море классно, но что там делать зимой, допустим, пока... Сезон, людей, движения много, а зимой что-то будешь делать. Ну и здесь уже столько каких-то привязок, завязок, уже как-то оно все тут зацепилось и ведет нас куда-то, куда-то, оно так приведет, поэтому пока мы здесь, пока мы здесь, большая часть всего того, что нас здесь окружает, нам нравится, но вот есть такие моменты, которые, допустим, я рассказала по поводу сухого воздуха, да? вот меня это напрягает. Как говорят местные, что подождите, еще буквально месяц-полтора, и вот эта вот жара спадет, вернее, сухость вот эта вот спадет, температура начнет налаживаться, и все будет окей. Okay. Вообще август месяц сейчас считается таким мертвым, вообще реально Мадрид просто опустошился, и людей нет вообще, дороги пустые. Практически все испанцы, все уезжают в отпуска на целый месяц. Тут многие магазины даже закрытый месяц не работают. Но это такой вот месяц, когда надо куда-то уехать. Это тут уже из года в год, уже много лет, так оно заведено, так оно и есть. Поэтому вот начиная там с середины июля, августа и начала сентября, это такой сложный период, когда нужно уезжать отсюда. Вот. Вот так. Ну, так что ждем сентябрь, середину сентября, конец сентября, когда температура упадет, влажность станет немножко другой и будет комфортно дышать и, в общем, все такое. Привыкаем к новому климату, все это необычно, все это непривычно, но... Ко всему можно привыкнуть. Я пока режу картошку, хочу пожарить картошку, буду с вами разговаривать. Я вот сейчас вспомнила, кстати, еще такую вот чистку тоже купила. Ну, в общем потихонечку обзавожусь нужными вещами. Еще много всего нужно. У меня, кстати, в последнее время спрашивали по поводу денег, гривны, которую мы тогда не смогли поменять, что, какая судьба этих денег. Судьба такая же, не поверите, но они по-прежнему у нас лежат просто. Вопрос с обменом денег на повестке дня номер один. Здесь многие интересуются, спрашивают, но банкам гривны не нужны. Люди, которые теоретически они могут поменять, ну, то есть они возят посылки и им можно дать эту сумму денег, они положат тебя на карту в другой стране, но нет никакой гарантии. То есть ты даешь совершенно незнакомому человеку да, какую-то сумму, и ты ну, ничего ты не подписываешь. То есть как повезет? они тоже говорят, мы не даем никакой гарантии. И, пожалуй, это сейчас единственный такой вариант. Ну, вот мы с Сережей думали, что, может быть, мы попробуем, да, какую-то там небольшую сумму дать. Ну, потому что, ну, ну, тоже деньги лежат и лежат. Они скоро э, все ничего стоить не будут. А еще мне недавно спросили, если бы вашего мужа не выпустили, вы бы поехали, вот интересно, без мужа? Я вот на этот вопрос, у меня четкий есть ответ. Я даю 200-1000 процентов, чтобы я, что я не поехала, я не оставила своего мужа. И я бы одна вот так не уехала. Во-первых, это, это очень тяжело морально. Во-вторых, ну, это просто разбивается семья. Но то, что сейчас я вижу, это ужасно. Это, ну, это ненормально. Это взяли нормальные семьи и разделили, насильно разделили. И семья — это одно целое, она не может быть половинкой. Страдают дети, страдают жены, страдают мужья. Женщины, вот я вам честно так скажу, откровенно говоря, вот здесь, наверное, процентов 30-40, с не больше, устроят себе свою жизнь. Сейчас объясню, почему. Во-первых, испанцы, мужчины-испанцы, очень красивые мужчины, прям очень красивые. И... Испанцы такой простой народ в этом плане, что вообще несмотря сколько у тебя там замужеств, какое количество у тебя детей, их это не останавливает. Да, Если он хочет к тебе подойти, там познакомиться, ты ему понравилась, ему по барабану. Пусть у тебя хоть будет там 10 раз ты будешь замужем, у тебя будет там 10 детей, он все равно к тебе подкатит, скажем, мягко говоря так. То есть здесь это как-то все у них очень просто. И... Но то, что я сейчас вижу, то уже тут у многих начинают какие-то закручиваться шуры-муры. Вот так вам скажу, откровенно говоря. Мужчины, которые остались одни бижом, но ну, любой мужчина, вот тоже давайте смотреть, правда, глаза, вот, ну он не может без женщины быть. А Вот месяц, там, два, три, потом это все э, притупляется, ты начинаешь привыкать, адаптироваться к этому состоянию, да, и ты начинаешь уже исходить из той жизни, в которой ты находишься, да, и уже начиная жить как-то исходя из того, что тебя окружает, что у тебя есть на данный момент, но очень сложно. У многих я знаю, что, блин, ну не хочется там, да, но я не называю там конкретно какие-то фамилии, имена, там, да, но у многих уже появились другие отношения, несмотря на то, что есть совместные дети, и больно на это все смотреть. Да, с одной стороны так проявляются чувства, да, была ли настоящая любовь. Когда есть настоящая, наверное, будешь ждать, терпеть, верить. Тот, кто как-то сейчас старается воссоединиться, да, делая все возможное для того, чтобы мужчина смог выехать, цепляется за каждую соломинку, то ну, действуйте, делайте, хватайте за все, что, в чем есть хоть какая-то там зацепка. Не всем это надо. Я еще раз повторюсь, что ну, кто-то здесь устроит жизнь и будет все классно, да? кто-то останется там, кто-то вообще не выйдет, потому что у кого-то даже в голове нет такого понятия выехать за границу и жить на другой, в другой стране. Вот у меня мама, допустим, она даже представить себе не может, насколько это возможно куда-то уехать с того места, где она родилась и выросла. И таких людей большинство, поэтому ну, каждому свое. Кстати, когда мне говорят, Аня, вы не, не на своем месте находитесь, каждый находится на своем месте, поэтому каждому свое. Сегодня у нас домашнее видео, мы вышли на травку, молодец да, загадываем. загадки друг другу нас убирают, поэтому мы вышли возле бассейна посидеть, не люблю я это место, потому что все искусственное, режим на искусственной траве. У нас, ребята, дождь пошел. О боже мой, мой, мой ребенок стоит под дождем. Мокрый весь. Караул, прячься. Так, класс. Все радуются Окна люди подкрывали. Прохладу запускают. О, мой ребенок радуется лужам. О, дает. У мокрый сейчас будет весь. Кто-то босиком даже здесь. Детям счастье, потому что тут тепло, дождь теплый. Марк Ян дома. Мультик смотрит. Да, ребята радуются. В бассейне кто-то еще плавает, на удивление. Туда Юда.